Тебя, великий народ, Как идет вторжение. Эти жалкие людишки не способны противостоять нам. Значит, плеть хорошо делает свое дело, в отличие от некоторых. Не насмехайся надо мной, порытель ужаса. Мне известно, что случилось с орками. Я найду их и накажу лично. Именно поэтому я здесь. Думаю, тебе не помешает узнать, что орки ушли из этих земель. Что? Ты уверен? Уверен как никогда, Монород. По крайней мере, мои агенты никогда меня не подводили. По их сведениям, орки высадились в календоре. В календоре? Что они там? Впрочем, какая разница? Орки служат мне, и я верну их, куда бы они ни сбежали. Ты служишь мне, Монород. И лучше бы тебя об этом не забывать. Мы будем следить за слушниками и ждать. Пусть они не оправдали наших надежд, они еще могут нам пригодиться. уже неделю тащимся по этим пустошам, а драться приходится с одними коннелюдами до да свинорылами, где настоящие враги. Да, скука и палящее солнце всем нам надоели, а мы должны двигаться дальше, мы должны найти Оракула. Как скажешь, вождь. Смотрите, там воины клана Песни Войны, они берутся Георги, как вы посмели ступить на эту землю? Побереги глотку, человечешка. Она тебе еще понадобится. Вопить погромче, когда я начну отрывать тебе руки. Что? Лохтар воины, поможем адскому крику. Локтар, друзья, с вами Россия, вы на канале Ролегия онлайн и мы продолжаем играть в рефордж. Третья глава за Орду, помогаем нашему товарищу Адскому Крику, сразу врываемся, крушим черепа людей, чтобы они поняли, что они зашли не в тот район. Адский Крик, который мы не могли найти после крушения оказался здесь. Так, наши батраки сразу же должны подходить и готовиться к строительству. Вот так. Не будем терять ни секунды, скажем так. Ну, в чем проблема? Почему мы не начали строить? О, нельзя было, наверное. Происходит. Как вообще здесь оказались эти люди? Да примерно так же, как и мы, братишка. Кстати, их вождь, девчонка по фамилии Праудмур. Ее войска перекрыли перевал, ведущий на север. Нам в любом случае придется идти через этот перевал. Охотники разведывают обстановку, а мы пока разобьем лагерь. До тех пор людей не трогать. Как скажешь вождь Что-то я думаю, когда сказал как скажешь вождь, что он нас и герни ставит нашего Трава. Так Постройте дом вождей. Трал должен уложить. Что Они тоже с не могут строить, ну да. Печальненько. Так. Лесопилка, Хорошо. казарма, Хорошо. землянку, да, да. ну так неплохо они, клан Песни войны расстроились, хотя Кода. кода проглатывает проглатывать наземного врага и медленно приваривать его боже мой какая-то ужасная смерть быть медленно переваренным заживо Что здесь находится Пошли посмотрим он нас след большая стройка тут кто-то есть Никого не има. как обычно. Пойдемте там поищем. Работа сделана, работа сделана. Чего надо, не, работа добывай. Сделана. Так, так, так. Покрывать здания рды шипами, которые наносят на всякий случай. Я, конечно, не думаю, что у нас тут кто-то будет особо нападать, но Надо тут все хорошенечко разведать. Ночь наступает. А, только 18 часов. Не совсем уже и ночь. Пока не достроен дом вождения, никуда золото носить. Что ты тут особо нигде не погуляешь, я смотрю. Ладно, пока так. Нас, стоите, ни хрена не делаете. У нас по лимиту не хватает. Хотела. Так что и землянки нам пригодятся. Эй, босс, мы нашли в округе много людских поселений. Есть еще лаборатория гоблинов. Ее защищает лагерь на севере. Интересно. Если нам удастся без лишнего шума добраться до гоблинов, мы сможем нанять их дирижабли и пролететь над перевалом. Хорошо, но мы все равно пойдем посмотрим, что тут есть. Вот, а, наверное, так нельзя было делать сразу, да? Игра. Работать этого. О, герой. Блин, использовал эту хрень. Интересно, сколько он будет невезим, подлюка. Придет отступать, наверное. Сейчас хоть разобьем им башню. Все, летел с него этот. Сейчас с него накажем. Так. Понимаю. Мы уже почти его завалили. Нам помогут еще наши волки. Ее стал. Ну, вот смотрите, как эта казарма штампует и штампует этих. Есть и уровень получили. Давайте, ребята, надо по-быстрому. Так. На золото. Парочку туда. Еще волков можно? Нет. Пожаль. А так можно было бы нас память их целую херову тучу. А, это тот, который не стал. Я устал ждать. Людишки должны быть уничтожены. Тоже верно. Клан песни войны нарушил твой приказ и напал на людей. Проклятие. Остается только одно сражаться. Укрепите оборону. А с Громашем я потом разберусь Интересно, а то, что мы напали на людей, это не считается, да? Я... Ну, нам же можно нарушать, мы же это сами придумали. Дополнительная задача уничтожить базы Альянса. А вот угу. Альянс рано или поздно на вас нападет, укрепитесь. Кто? А, этот я думал, Трал умер. Искать, когда он успел. Схавали одного этого. нужно больше золота. Да будет он золото. Он мне только два туда то носит. Давайте еще парочку. Вообще, надо было бы, конечно, неплохо прокачать пассивку, что когда мы бьем здание у нас, мы получаем за это золото. Грабеж или как-то так называется. Он на меня уже и напали. Нормально. Че, придется возвращаться. Возьмем двух... Волк пускай помогут. Так, а мы сейчас сделаем вот так. Не будем отстреливаться. Может, там волки на подходе помогут. Все туда остальные. Вот видите, уже неплохо и волки валяют. Были по ней еще больше уровня. А, жить, божьи, и вот и все. Все, всем вернуться к работе обратно. Так, 4, 5. Грабеж исследуем. Не хватает золота. Сейчас тут вот, надо будет вторую базу сделать сразу. Все, деритесь. Ну, вот, что-то... Вот так вот. Так, исследование. Пошел наш опять. Адский крик. Воскресили его, пошел он драться. Вот, план песни войны напал еще на один лагерь людей. Может быть, это и есть наша судьба. Вечно воевать с людьми. Ну, скорее всего, так и есть. Так, все, исследовал я эту хрень, теперь по идее. А, блин, 30-30. 30-30, блин. Сделаю. Надо побольше землянок этих понастраивать. Ну, смотрите, духи Волков вон нормально справились. В принципе, еще и нормально. Там землянки есть, это есть. Чего Блин, я испугался. Куда Работа Работа. Работа что не сильно, не так дамажит? Работа сделала, что да. Работа сделала. Да лучше. Да, мне нужно будет Нам нужно хотя бы одного. Я понял. Жизнь Эти ребята всегда помогут разобраться. Готов Зак -зак. Волки пока добегут, уже будет некогда бежать. Так, все, этот пошел. В принципе, можем возвращаться. Рубака с ними и сам справится. Так, волки. Ну, наверное, мы начнем с этого лагеря. Поближе будет. Мы сейчас поставим. Ну, они пропадут. Ладно, просто побежим. Надо будет поддержать просто нашего союзника, когда он пойдет на кого-то. И все, так будет лучше. Так, что там нужно? На нас, на крепость. На нас, на нас. М -м Волки мои не добежали. Надо, 385 хватает. Сделаю. Так, пошел, пошел наш это Давайте с ним боем, бегом, бегом, бегом, бегом. Правда, у меня все битые, перебитые, но ничего. Для общей масохи пойдет. На кого сейчас идет? На синего? Ну, давай мы с тобой на синего. А, не, он вообще идет дальше. Это нам третьего показывают, да? Да зашел. Кто это? пирали вообще, мы вас не трогали, блин. Исследование завершено. Хорошо кто-то напал не вижу правда кто так а тут зеленый поможем нашему товарищу что -то я не мог понять, с кем он дерется, они все что-то целые. Сейчас мы сожрем эту. Вот так вот. Сразу, считай, надо магов сносить. Если магов, это уже половина победы, как и лекари, в принципе, я считаю. Нет-нет-нет, а, кода. Блин. Че выжил, тварь? За кода ответите. Сначала теперь сносим башни Кстати, друзья, что-то пришли тут с нами драться Вы не вывезете эту битву, пацаны Или я не вывезу? Такую хрень бьет, если честно, мой союзник Ты бьет этот Домики, блин Но тут уже никого не осталось почти головой раз готов так есть уже мы можем поставить этот хорошо зверинец надо Култирацкая, Култирацкая гвардия. Ничто, думал, что у него другие скиллы Громаш, адского крика. Ну, еще мои пацаны подошли. Где-то тут есть? А, у него тут армия, блин. хренова туча. Так, тут на всякий случай, наверное... Че, у меня баши нету? А, есть. Проживая. Че, не дольше работай. Так кода 2 угу, не менее хватает ребят на дереве как а атаковать туда и по пути всех бейте тут есть тут еще не появилось. Здесь можно. Ну, рубака просто за золото и мясо. золото и мясо. сторожевая готова. Чего хочешь? Готов Работа сделана. Работа сделана. Где шаманы? Шаманы, наверное, потом будут. У них же есть такие, как на свинюшек, похоже. Блин, но ну это видео, наверное, долго получится, ребят. Я извиняюсь за то, что так долго растягиваю. Но просто не выполнить дополнительное задание как-то тоже неинтересно, я считаю. Если, Тем более, есть возможность их сделать. Мы ж не на скорость проходим. Ну и не на качество, в принципе, но проходим же. же, давайте как-то... Вторая группа пошла. Все готово. Они пошли синего бить. Наверное. Поможем. Давайте так. Это не все еще. 3 здесь можно парочка тут моя жизнь так а вы наверное давайте помогать что-то здесь не вижу героев хиллер хиллер хиллер есть О, видите как хорошо что я поставил башенки уже хорошо Нормально, пока еще тянем. Тем временем, он волк, смотрите, сжирает просто этого канонира. Точнее, мартирный расчет. Он почти сожрал. Почти. Твой час скажи. Кто там на вас напал? Спинобраз Стеноб... охотник, блин. Вы что, ребята? Уже Орда. Должны тут всех крушить. Да, тут они, смотрите, все-таки пробили нашу оборону. Вот, Может они и дальше пойдут, но это не точно. Я думаю, дальше они уже не полезут. но подготовимся к этому. Причем он там еле выжил, падла. Петя добежать шел, там. Можете не успеть, конечно. Ладно, попробуем. да не успели моего эти волки добежать может успеет начнет чинить почти волков могли по пути убить вот и все минус минус база конечно но ничего страшного землянок не хватает круге их меньше и не становилось что не хватает непонятно сюда возвращаются мы ну? возвращайтесь Сейчас мы поставим землянку Где ж наш союзник? Вернулся обратно. Залечивать раны? Секун. Шуру Шуруй опять сюда держишь. Что здесь? О! Нормально ребята собрались. Но, правда, почти уже воинов не осталось в этом отряде. Но ничего, волки всегда выручит. Учебное зелье. Позвольте сюда. Ничего тут нету, наверное, Соединим, короче, тот отряд вместе с этим. Это будет. Так, а вы <свистит> второй отряд. О, <свистит> уже пошел, пошел уже наш корешок. <свистит> так, ну что, с -с сделаем? Нет, атака, атака, поехали. Иди и маркиру. дойдешь уже жрать будет некого и убили его ай ай ай ай ай Все, нет казармы нет сопротивления давайте главное здание пока волки доедает кузницу Тебе ничего говорить уж Давай как-то. А а локрика... Чего волков уже нету? А Сам факт, ребята, в том, что адский крик ослушался приказа Тралов. Как бы овощ а это вождь, Он должен был выполнить, а он, получается, пошел, напал. Потому что он всегда как бы агрессивный был. И на этом демоны и сыграют, на его агрессии. Все, погнали туда. Гарпий, наверное, там, наверное, с ним сражаться. Значит, я не вижу, чтобы у нас с нами шел наш союзник, он, наверное, или он идет. Готов вкалывать Нет, не вижу. Вот он стоит. Громаша, кикрик. Завершено. Опутывание завершено. Скажи... Не, ну слушайте, кем так норм... нормально моих просаживают? Вот этого надо здорового мочить. Надо. Никто, Никто, что То, что он сильно в себя поверил. Но опять же, воскрес. Я забываю постоянно. Всех застань. Перчатки Огрской силы плюс 3. Виток исцеления нормальная тема. всех исцелим все можем дальше идти Тут должны быть гарпий да я что думаю что то что она сразу падла вылезла с этого это мне не нравится Ловите шею Вот так. Праул, трал, Что лежит и не могу. Венет благородства. Она нет нет. схватил. Буду не успею. Так, приведите два дирижабля на базу. Сейчас мы приведем. Сначала мы разобьем их халабуды. Приобретите два дирижабля. Тут всего два. Все. Все погрузились. Поехали кататься. По идее, тут мы уже со всеми справились. Так что никто нам не будет представлять никакой опасности. Ух ты. Опа-па. Остановочка. Выгружаемся. Да Это что мы не можем не поучаствовать в такой драчке. О, боевые когти плюс 9. Так. Пора Мы выложим вот это. Снипитесь отсюда. Локрика, не мешайте. Локал. Оп. Все. Я Грузимся. Может. Так, может я что-то здесь еще не увидел? Тут я был? Может ты что-то где-то не досмотрел? Вот тут меня особенно интересует, вот здесь вот, в этом лагере как оно бывает да, вариант интеллекта мощный о мощные зелья маны И Так, грузить так это мы сейчас сделаем вот так вот, вот так вот и вот так вот. Пора все, вроде всех зачистили, все сделали. Полетели кататься. Тут же мы отсюда пришли. Ну давайте на всякий случай там еще полетим посмотрим. Друг что-то забыл. где вот тут ничего нету. Угу, тут ничего нема. Ну и ладно. Полный тысяч голды. Мы богаты, мы сказочно богаты. Сразу вспоминаю пеликана, который в нефти стоит. Так, мы доберемся до пика каменного когтя, еще до рассвета. Настоящий воин просто очистил бы перевал от людишек. Ты что, Громаш, совсем выжил из ума? Я тебе отдал четкий приказ не трогать людей. Что с тобой происходит? Хватит считать мне нотации, щенок. Эти слезняки заслуживают смерти. Разве ты не чувствуешь, трал? Все как в старые времена, будто демоны где-то рядом. Не знаю, что нашло на тебя и твоих воинов, но впредь я не допущу подобных приступов кровожадности. <звык> <звык> Прости, Трал, ты прав. Я постараюсь держать себя в руках. А если не сможешь, Громаш, я не могу так рисковать. Веди свой клан в северные леса и обустрой для нас лагерь. Я найду вас, как только вернусь от Оракула. Вот такие вот дела, ребятки. Спасибо за просмотр. С вами был Роси. это был канал Ролегим Онлайн. Ставьте лайки, дизлайки, оставляйте свои комментарии, свои мнения, свою критику. Всем отвечу. Ну, до скорой встречи и пока-пока.